здравствуйте товарищи в эфире пролетарские новости новости в которых буржуй наемному работнику эксплуататор угнетатель и враг как стало известно коммерсант привожья основные производства горьковского автомобильного завода возобновят работу с 13 апреля для предотвращения распространения коронавируса на заводе организовали защитные меры и направили сотрудникам памятку с основными правилами профилактики для доставки работников на работу ГАЗ организовал корпоративные автобусы. Перед посадкой каждому сотруднику будут измерять температуру, выдавать маску и антисептик. Карантины карантинами, но создавать прибавочную стоимость для буржуи по расписанию. А то ведь он может и прибыль потерять. Продажи малого и среднего бизнеса с 30 марта по 5 апреля рекордно снизились на фоне введения в России ограничительных мер, из-за распространения коронавируса. Число торговых точек в стране сократилось на 57%. Такую оценку ситуации дали аналитики сервиса онлайн-касс Evator, с данными которых ознакомился ТАСС. Социально незащищенная прослойка мелкой буржуазии в случае любого кризиса первый попадает под удар, в очередной раз напоминая наемным работникам, что уход в бизнес не выход, и лишь полная ликвидация капитализма освободит трудящихся от экономической эксплуатации. Пандемия коронавируса и скачок курсов валют уже начали сказываться на ценных запчастей, компонентов и других автомобильных товаров в России. Участники рынка говорят, что стоимость некоторых деталей может увеличиться до 40% и предрекают рост цен практически на все товары. Цены на все растут с неумолимой скоростью, пока о росте заработных плат еще не слышно и близко. Возвращаясь к практике времен СССР, Власти собираются привлечь население к сезонным плевым сельхозработам. Чтобы обеспечить аграрную компанию трудовыми ресурсами, Минсельхоз намерен отправить на картошку оставшихся без работы из-за кризиса, а также студентов и заключенных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как объясняет Минсельхоз, цитирует, «Российской сельскохозяйственной отрасли необходимо дополнительно порядка 23 тысяч человек». Конец цитаты. Работы, которые ранее выполняли трудовые мигранты из стран бывшего СССР, оказались под угрозой из-за карантина и закрытых границ. Да, советские люди участвовали в таких кампаниях, только у вас страна в то время была общей, а собственность в ней общенародной. А значит и выезжали тогда люди на картошку ради своих интересов, а не в интересах буржуев-паразитов. Третья за последние 13 лет рецессия в российской экономике ударит по карманам российских граждан которым предстоит пережить еще одну волну падения реальных располагаемых доходов, предупреждает Нордио, Альфа-Банк и ПКС. В начале 2020 года уровень жизни в стране оставался практически на отметках десятилетней давности. Новый кризис отбросит население еще дальше в прошлое. По итогам 2020 доходы вернутся на уровень 2008-2009 году, оценивает экономист Нордия Татьяна Евдокимова. К отметкам 2013 года доходы россиян смогут вернуться лишь к 2025 году. Причем это оптимистичный сценарий, подчеркивает Евдокимов. Стагнация и рецессия – все, что ждет нас при капитализме. Когда в советское время за 10 лет строили 10 тысяч предприятий, превращая аграрную страну в индустриальную державу, в буржуазной России становится жить только хуже. Товарищ, присоединяйся к нам в борьбе за прогрессивный социальный строй. Пиши на почту в описании.